Тема 687 ⁇ современная доска для ванны. С приходом в нашу жизнь новых технологий и улучшением образа жизни приходится менять почти все традиционные товары, если вы, конечно, хотите оставаться в духе времени. Доски для ванны пользуются сегодня спросом на Западе. Ведь ванная ⁇ это теперь не просто место, где можно помыться, но и место, где можно культурно отдохнуть, почитать книжку, или полистать планшет, выпить бокал вина при свечах или просто поработать или просто культурно поесть. Все, кто выставил подобные доски на продажу на ЕЦ, продают их с большим успехом. А делать их несложно. Берется обыкновенная доска, в ней делаются несколько углублений для свечей и для планшета, прорезь для бокала и готов совершенно новый товар — современная доска для интеллектуального отдыха в ванне и его совмещение с прочими современными удовольствиями. Вот так создаются новые товары из старых.